Дорогой победитель, сегодня вы приступаете к изучению самой эффективной, самой мощной системы развития личности. Это мощнейший генератор, который будет заряжать вас позитивной энергией, созидательной энергией, энергии успеха, энергии богатства, энергии гармонии всю вашу жизнь. Как полководец, дорогой победитель, вы сразу должны увидеть весь суперджамп. Суперджамп это не только 8 самых эффективных упражнений, отобранных за 34 года, которые мы с вами будем выполнять всю жизнь по спирали, вот как спиральная лестница. И на каждом уровне, на каждом витке вы будете открывать для себя новый потенциал, новый гений, новую силу духа, новую харизму. А вместе 8 упражнений дают квантовый скачок. Вместе 8 упражнений суперджамп это такая синергия, такая мощная сила, что происходит квантовый скачок развития вашей личности. Суперджамп это не только 8 упражнений самых эффективных, суперджамп это еще круги силы, это наш фирменный тренинг, который находится внутри суперджамп, который мы разработали лет 15 назад. Передавая друг другу слово, мы повышаем самооценку, вот почему он называется круг силы, да? по кругу передаем слово и повышаем самооценку, Передаю слово победителю, королеве, чемпиону. Помните, как когда-то Мухаммед Али каждый день себе говорил, я чемпион, я великий, я король над всеми королями, я величайший. Тот же самый эффект мы используем, только когда вам об этом говорит кто-то другой, ученику, да, тренер, вы быстрее, быстрее развиваетесь как личность. В конечном итоге вы станете тем, кем вы себя видите. Суперджамп это не только 8 упражнений круги силы, это еще наш мощный педагогический прием выполнения упражнений. Смотрите, выполняя любое упражнение, победители как бы смотрят на себя со стороны. Мы как бы включаем сверх человека, наблюдаем, как растет наша энергия, позитивная ментальность, осознанность, сила духа. Принцип очень простой. делаю упражнение, смотри, наблюдаю за собой как бы сверху, а на следующий день рассказываю. Но важно, почему важно наблюдать сверху? И почему важно всегда иметь шкалу 0 плюс 10, там потом плюс 100 будет плюс тысяч. Дело в том, что мы одновременно с вами являемся как бы скульптором Микеланджело Бонаротти и прекрасным Давидом или Марией. То есть у нас есть с вами возможность совершенствовать себя всю жизнь. Это фантастическая сила развития. Также, конечно, суперджамп это командная работа. Команда. Мы заряжаем друг другу такой мощной энергией. Это все на уровне метафизики, но это работает. Вы посмотрите, какая сила на стадионах, в клубах каких-то. Да, когда собираются вместе люди, они обмениваются энергией. Но в нашем случае, когда мы собираемся вместе, мы говорим только о росте, о позитивном. Мы помогаем друг другу развиваться. И сила команды это сила развития, роста, любви, уважения, доброты. Это созидательная великая сила. Суперджамп это, конечно, еще сама идея. Развитие личности всю жизнь. Каждый день, выполняя упражнения, каждый день, выполняя упражнения, мы приобретаем еще один очень важный смысл жизни, развиваться всю жизнь. Что мы развиваем? Ну, конечно, уровень своего гения, дивергентного мышления, энергии, позитивной ментальности, силы духа, мы развиваемся всю жизнь, встав Однажды на путь суперджамп, мы уже никогда с него не сходим. И это придает нам колоссальные силы. Вот сама идея, да, как смысл жизни, как один из смыслов жизни, постоянно развиваться, расти, обладает энергией, обладает силой. Особенно в наше очень тяжелое, сложное время перемен. А развиваться это важнейший смысл жизни. Проснулся с утра, да, ты генератор счастья, ты генератор развития. Включай генератор счастья. А как его включить? При помощи суперджам и развивайся всю свою жизнь. Дух захватывает, когда представишь, какими яркими, сильными, мощными, счастливыми будут ученики через 5, 10 лет, 20 лет занятий. Ну и конечно, суперджамп это главное, да, что такое суперджамп соединяет. Центр вселенной суперджамп, это конечно интеллект-тренинг. Потому что в науке знание это информация, а в области развития человека... Знание это энергия, которая передается от сердца к сердцу. Вот что такое суперджамп. Желаю вам еще больше роста, удачи, счастья, здоровья вам и вашим близким. Стартуем в суперджамп и не останавливаемся всю вашу долгую-долгую счастливую, богатую жизнь, наполненную любовью, гармонией, радостью и счастьем.